Персики, яблоки, груши, ммм, только там нет. Цена просто подарок судьбы, как я люблю говорить. А еще этот дом можно поделить на 5 отдельных квартир. Дмитрий. Привет, я ждал тебя увидеть, Дима. Привет. Привет, привет, привет. Ты, расскажешь ну что расскажешь нам про этот дом? Это же твоя пушка, как говорится, да? Это твоя да. тема. Всем привет. Ну что, ты же понимаешь, хорошее предложение. А почти, почти семь соток земли. Я просто в двух словах сейчас расскажу. Обязательно скажи, что можно поделить на отдельных пять квартир. Начни, начни, пожалуйста, вот с гаража и ага. дальше. А ты что, больше нечего сказать про дом, что ли? Я сейчас по ходу действия. Ну, хочешь вот, Ну, пойдем. Пойдем. Хорошо. Значит, смотрите, общая площадь земельного участка почти 7 соток. Ну давайте прям со всех закутков начнем. Мне больше всего нравится, Это винище. Да, винище, винище, да. Это наши продавцы, они производят вино. То есть лучше вина вы не найдете. В Сочи это точно. Они продают дом, вино возможно будут продавать. Это первая квартира с отдельным входом. Ну, просто немножко включить воображение и вы поймете. Да, вот вы зашли. То есть у вас здесь с левой стороны санузел уже показал-то, да, Дим? Уже? То есть, мы сошли сразу с стороны. Да. Дима хочет донести идею для тех, кто не до конца понял, то, да. что данный дом нужно купить и разделить на на отдельных пять квартир. Это район Макаренко, вся инфраструктура в непосредственной близости и математику сейчас мы обязательно подведем, если вы досмотрите это видео до конца, а вам его обязательно нужно ну, смотреть до конца. Да, ты видишь дом, ты его сразу делишь. Вот. То есть это получается кухня-гостиная, но ну, это спальня, все с окнами. То есть если вам не нужен гараж, а гараж вам наверняка не нужен будет, потому что там достаточно много места для парковок. Ну, для вас есть Смотри-ка. Ну, по есть почему спальня? нет? Вот просто вообразите, что здесь хорошая спальня. Да, Решетку Решет... здесь да. ваша квартира да. Решетку мы убираем, и там получается да. вид на город. Да. Либо вы просто покупаете большой дом для большой семьи. Покупаете большой дом, делите на помещение. И да, у вас видеонаблюдение. Смотрите, сколько места для парковки. Собака. Собака поедет в меньший дом. Просто, чтобы вы понимали, почему продается дом. Ну-ка, вот объясни. все. Говорят. А, потому что здесь жила большая семья с внуками, с детьми. Все выросли, построили себе дома в том числе. Разъехались. И у нас два продавца, Александра и Марина, они остались... Вот в этом большом доме, но он им ни к чему, 425 квадратных метров. Заходим, сейчас, общем, здесь... Выросли, да? Да, сейчас здесь винодельня. Здесь планировали сделать саун, то есть вот тут место под бассейн, там место под санузел. Но опять же, если мыслить креативно и использовать данный дом для покупки как инвестицию, то это вторая квартира со своим отдельным входом. Дом полностью монолитный, обратите внимание, что все сухо, никаких грибов и даже подавно тут быть не может. Слушай, не успели в дом зайти, уже две квартиры обнаружили. Да. Идемте дальше. Я просто вижу в нем большую перспективу. Большая перспектива купить один большой дом, разделить на помещение и заработать... Да, как Да, и заработать не один, даже десяток миллионов. Ну, это Дмитрий мыслит по теме разделить дом на... Дом. А, да, а может быть, вы можете мыслить иначе, да. Да, может быть, вы просто хотите тупо купить этот один огромный дом и жить... Давай, я камеру вот, подержу. Да ладно, мы отключимся, чтобы они не видели эти интимные подробности. Как мы надеваем друг другу, непонятно что. Если вы не можете вообразить, да, что можно сделать с этим домом, и как будет выглядеть этот дом после раздела, после ремонта, то почитайте, пожалуйста, книжку. Слушай, <сил>... Я вначале думал, <силу что силу это подсознание. Ты, ее <силу> <силу> <силу> ты ее специально э взял по этому поводу? А ее с собой Так, по так получилось. <силу> <силу> Проходите. <силу> Все, давай я. Предположим, это отдельный вход уже, да, что это отдельный вход э на квартиры, которые наверху. А Но у нас есть еще один вход. Давайте начнем с него. Заходим. Заходи, рассказываю. Да. Ну, то есть сейчас это большой зал э, с камином. Даже при желании это помещение можно поделить на два. Это если при желании. Один вход есть оттуда, второй вход есть отсюда. То есть это, да, ну это просто если мыслить креативно, друзья. Это, да, ни в коем случае не идет какое-то навязывание идеи. Просто что это имеет место быть. Значит, камин, все рабочее. Здесь нужно сделать небольшой косметический ремонт. Ну, дом строился в 2005 году, если не ошибаюсь. Вот на втором и на третьем этаже состояние намного лучше. Смотрите, большая терраса. О, я бы здесь занимался йогой. Я бы здесь занимался йогой. Можно? Да, здесь можно пожарить шашлыки. Смотрите, хороший вид. Повторюсь, земли почти 7 соток. Что, почти так? Ну, там 6,7 или 6,9, что такое. Вот, вот тут идет граница по газовой трубе. Вот эти все деревья, это плодоносящие деревья. Я сейчас э, на пальцах рук, у меня не хватит вам перечислить, сколько же их здесь. Конечно. Потом, вот он виноградник. То есть, там э, была летняя кухня. Ну, почему была? Она и сейчас есть. Летняя кухня, и когда здесь собиралась большая семья, соответственно, здесь накрывали стол. Виноградником угощайтесь, пожалуйста. Смотрите виноград. Подарок, покупаете квартиру виноград забирает ну участок конечно с небольшим с небольшим таким склончиком но смотрите насколько он ухоженный красота сам бы жил. двигаемся дальше коммуникации все центральные правильно газ газ все сказано да будет газ газ прям. такая смотри как блин классно Ой, какая сегодня чудесная погода. 9 октября, плюс 20, наверное, градусов, да, у нас? Я сейчас тут еще немножко похожу. Скажи мне что-нибудь. Дмитрий все покажет. Пока. Что, двигаем дальше? Ну, вы же видели этот дом многие на моем канале. Ссылка будет в правом верхнем углу на полный обзор, включая коптер. Дима, это что, кухня? Да, Что такая маленькая? А можно расширить ее. Можно, можно расширить. Просто ну, дом 425 квадратов. квадратов. квадратов ну, сколько? ну сколько? Ну квадратов, наверное. 12, ну, да? максимум 15-13, Ну, можно ее и расширить, было бы желание. Нет, поэтому... Скажи, а здесь все остается вот так, как есть? Да, да. То есть и шкаф, же. и картина. Да. Так, и теперь что? Если перейти, опять же, к разделу, что... Ну, здесь два сантехника, один раздельный. Понятно, все такое 2005 -го года. Вот, ну вот. и, и цена. Цена недорогая, если разделить стоимость дома на вот квадратные штат. метры, вот это мне вот особенно нравится, вот такой вот домик, да, такой да, вот. да. сидит, как бы в замке, в ванне и моется, кто, кто, кто, собственник дома, кто, вот ванна большая, хорошая, тут джакузи можно установить, конечно, мое мнение все равно, когда кто-то купит дом, наверное, он, скорее всего, будет делать ремонт, вот я бы конечно, делал ремонт, ремонт. по-любому, у меня были покупатели, которые его рассматривали и, и, и, и там их все было было. Да, просто там ребенок был инвалид, и в этом было сложно. У. Короче, если перейти опять к разделу, вот это все до этого места. Это отдельная квартира, другая, со своим входом оттуда, с террасы. Я надеюсь, вы представили, в этом ничего сложного нет. Это тот зал, где мы были. Да, то есть вот мы вышли, там значит терраса, давай еще раз повторим. Давай еще раз. Вот она терраса, вот этот зал, который можно поделить, допустим, на две комнаты. Если вам комнат нужно больше. Mm -hmm. Вот она вам кухня, пожалуйста, в этой квартире. здесь же в А это вход отдельный уже в квартиры, который наверху. Пойдем. Прикольно. Слушай, лестница деревянная, но она почему-то не скрипит. Я не могу понять, или она все-таки монолитная. Ну, нет, деревянная. Деревянная? Без вот Можно представить, как четвертая квартира. Смотри, получается трешка. Здесь санузел разделен. То же самое, что внизу да, повторяется. Только в лучшем состоянии. Раз, палец, и покажи, потому что здесь состояние намного лучше. Но здесь ремонт получше, тут действительно можно ничего не менять, я теперь понимаю твоих этих покупателей, которые планировали покупать. Вот здесь балкон, ну его заставили. Видать, никто не планировал выходить на балкон здесь особо-то. Хозяйская спальня. Ну, хозяйская вообще классно. Тоже с выходом на балкон. Купикерные картины, дети. Ну реально, тут, короче, такая. Ну, здесь состояние. Да, здесь состояние лучше. Вот на втором и на третьем этаже. Давай на балкон. То есть можно, ну, можно обойтись без ремонта. Так, двигаемся дальше. Это значит уже детская спальня. И то сколько еще то Раз, два, три. Третья спальня. Слушай, сколько всего комнат получается? Вот у нас здесь четыре. То есть это на, четырехкомнатная. На этаже, да, втором, да, Четыре, четыре комнаты. Вот балкон. Ничего не отвалится. А, тут сеточка. От кого? Правильно, от клопика. Ну, да, их много в Сочи, к сожалению. два балкона. Да что к сожалению, они милые клопики. Милые и мило пахнут. Так, а и вы? четвертую спальню, Дим. Клопики – это признак того, что у нас хорошая экология. Собственно, еще один балкончик. Ну, Но комаров я здесь не наблюдал. И я тоже особо не наблюдал. Москитный mm. только от чтобы... Вот, даже со второго этажа видно морешко. Немного, но видно. Вот, Давай обратите третий. внимание. Да, а с третьего этажа будет море точно видно еще больше. Автобус потом. Да, прямо с по... потребованием. Эту спальню показал? Есть. Нет, Есть. это четвертая. Кондиционер, короче, в каждой комнате. Ну-ка, не собрал я. Да, действительно. И Четвертый, вот. да, здесь чугунная такая батарея. Ну, еще один балкон туда выходить. Да. Слушай, а с балконами посчитано 425 или без балкона? а, -а, -а. Вот не буду обманывать, что-то я не помню. У меня все документы, я по требованию сразу сброшу. Вот тут французские балкончики. Ух ты, еще даже деревянные. Ну и не требуют они никаких этих. Ну, в принципе, они в нормальном состоянии. Слушай, ну на самом деле здесь процентов 90, что человек, купивший этот дом, он будет Нет, делать ремонт. Он будет делать ремонт, это же очевидно. Гривы, вас так, ну что, Че? давай погнали дальше, потому что там на самом деле тоже интересно. Ну, да. А они камеру не выключают. Вот здесь, значит, тусили внуки, внуки вот здесь у них игровая комната, они здесь рисовали, смотрите, играли в денди, наверное, здесь, потому что даже есть вот видео классные А кальян могли курить родители между прочим. Конечно, так говорят. Потом, вот, вот эту комнату нужно показать, и потом террасочку, вот, тут. вот потом, Дима, оставь ему на закусочку, потому что там классно. Вот, обратите внимание, да, здесь скошенные потолки, это я вас прошу обратить внимание. Здесь не жарко вообще, реально. не жарко. Я делал видеообзор на свой канал, по-моему... Летом была сумасшедшая жара, и здесь было точно так же, вот как в термосе, то есть, ну вот, прям держит да. температуру, здесь реально не жарко, вот вообще. Ну, причем здесь есть кондиционер, меня, конечно, улыбнуло вот это решение, это вот, да. Слушай, это для людей, которые не стесняются своих близких, короче, да. ты пришел. Но здесь не унитаз, здесь беде. Ну, вот. блин, ты знаешь, а где унитаз? я где не то есть по жизненькому, если только, да? Тогда надо обожраться вина, чтобы потом по полоскал и, все, и, все, и, все, и, все, и все. Да, или объест свекой. Вообще да. длинный, деревянный, <свят> Так, что еще? Ну, в общем, с этой комнаты все понятно. Итак, это же пятая квартира. Отдельно. Пятая квартира. Да, отдельная пятая как квартира, считал, если стоит. Ну, я уже больше досчитал. <свят> И вот, 25, и вот она террасочка. Ну, это если так, да, можно и так. А ты считаешь, как бы, большие такие? Я, я, да, я полноценные квартиры прям такие считаю. То есть, ну смотри, у нас третий этаж получился там вообще четырехкомнатная квартира. И если их перепродать, вот смотрите, стоимость данного дома 35 миллионов. 35 миллионов. Вот просто поделите, значит, эти 425 квадратов, пусть у нас там уйдут на коридоры немного, да, но чистыми 400 квадратов получится. Район Макаренко, посмотрите, пожалуйста, среднюю стоимость. Средняя стоимость квартиры в Сочи сейчас ну, уже... 100 выше, минимум. Это минимум, 50, да. да. Давайте посчитаем даже просто по 180, по 190. В районе Макаренко, где вся инфраструктура, там выезд на обход Сочи, здесь выезд на обход Сочи, там выезд на Краснодарское кольцо. То есть по развязкам вообще никаких Я, проблем да, нет. Просто считаем 400 квадратов даже на 190. Ну, математика простая. Что ты посчитаешь сейчас? Почему цена за квадрат? 400 умножаем на 190. Получаем 76 миллионов. Покупаем за 35, да, минус 35. Остается 41 миллион. Понятно, что у вас уйдет где-то миллиона, там не буду говорить сколько, ну, 3, даже пусть 5 у вас уйдет. На раздел это прям с запасом, я говорю. Сколько чистый выхлоп? Да 30 миллионов точно будет. 30 в плюс. Да, да. Максимум около, за полгода. Около, работы, около 30 и... миллионов, да, можно будет спокойненько заработать. Вам нужно иметь свободных 35-45 тысяч, потому что 345 миллионов, потому что у вас уйдут расходы еще на раздел и на ремонт. Причем ремонт не капитальный. Ну а такой, как бы, его сложно назвать капитальным. А теперь давайте резюмируем. Я за то, чтобы продать дом целиком всей площадью 425 квадратов. Ты за то, чтобы я за то, что, да, его просто на да, помещение? Да, нужно мыслить, немножко смотреть на э, ситуацию не с одной стороны, а с разных. То есть можно подойти к этому вопросу по-разному, вот и все. Дом можно поделить на доли, да в доме. Да. Нет, будут не доли, будут отдельные. Можно, можно, можно выделить долю, в натуре, а да. Можно, можно, на дол... можно на жилые помещения? На, на жилые на помещения, да, сто вот. процентов. Ну. Я весь этот процесс возьму на себя. О, слышали? Все, да, теперь да, надо да, брать. да да, да. я и процесс возьму Короче, покупаем долу Дмитрия. А, и Дмитрий поможет с оформлением еще. Ты реально это серьезно? Конечно. У тебя этого есть возможность? Ну, само собой. Вот, вот. Все, все. Смотрите, ребят, действительно, тема рабочая. Человек знает, о чем он говорит. Ну, ну все. Звоните Дмитрию. Дим, Дим, Дим, Дим. Все, Дима, спасибо. Классный дом. Давай, работаем. Всего доброго, дорогие друзья. Все. Все на сегодня. Едем в Лазаревку. Там у нас появилась хорошая гостиница. Ждите новый выпуск.